Ребята, сейчас я показываю на самом деле сайт Brawl Stars, который я советую вам посоветовать сюда войти. Все расскажу о данном попозже чуть-чуть. Я расскажу, как сюда войти. Я уже сюда вошел. Это мой аккаунт. Я на этот сайт, на этот турнир уже не заходил давно. Где-то полгода уже точно не заходил. Но сегодня необычный ролик. Прямо сейчас я хочу показать себя... Вы меня многие просили, писали на стриме, и сегодня тот ролик, когда я должен это сделать, так как у меня уже даже появился компьютер, я смогу стримить. Не знаю, будут ли такие ролики всегда, но могу предположить, этот ролик будет сегодня со мной. Я покажу именно себя. Себя. Не судите строка, но я оделся делал, в одежду мини-хейпа здорово здорово друзья ну как вы видите вот вот собственно теперь в ролике будут идти в таком темпе я не буду все показывать потому что освещение надо настроить звук тоже надо настроить, качество видео я буду это все настраивать ребят я покажу полное лицо я покажу свое телеграм канале на который вы можете зайти давайте покажу вот это телеграм-канал ссылочку я оставлю в описании переходите смотрите Здесь я задаю вопросам подписчики, даже есть ролики. Да, да, кстати, кто не знает, спасибо большое Кретусу тебе за донат, братишка. Спасибо тебе огромное. Ну, короче, друзья, кто не знает, я вошел в этот сайт по Brawl Stars. Здесь, короче, можно получать награды. Я не знаю, есть он ли у вас, пишите в комментариях, мне будет очень интересно. Кто пользуется такой штукой прикольной В 2023 году Я уже о такой теме услышал еще давно Как бы делал уже об этом ролик Я уже получал здесь бесплатные награды Но я решил сделать войти Я давно сюда не заходил У меня слетела моя почта И как бы я могу получать опять Заново монеты Короче, друзья, если вы хотите получить бесплатные монеты То я сделал на это второй ролик С вас э -э -э 15 лайков я делал второй ролик, поэтому, друзья, просто делаем просто для меня подарок, 15 лайков, ребята, у меня скоро день рождения, поэтому, друзья, пожалуйста, сделайте, добейте мне подписчиков, 900 или 1000 подписчиков, ребята, до лета, давайте это сделаем, я знаю, мы можем это сделать, просто вам надо подписываться на этот канал, вот и все, ребята, так, короче, Самая вот крутая награда вы получите уже на тысячу это спрей. Не знаю, есть он и ваш, но он по-моему похож очень сильно на примата. Типа здесь видите, здесь какой-то кулак и это типа похож на примата. Здесь дают жетоны, 25 монет и 50 э тарпоинтов. Ну тарпоинты как бы нужны, но когда здесь мало. Вот сначала дадут вам 5 Монет, потом старпой, но ну, будут прибавляться уже количество, потихоньку, потихоньку, когда вы начнете раздвигать, раздвигать свой уровень, поэтому этому турниру вы получите награды. Но в конце самое интересное, вы получите сто жетонов и получите значок на брок. То есть это вообще имба. Я не знаю, есть вообще Он получ... вроде получаем такой значок на мастерство. Ну, обычно, если вам такой значок уже есть, в мастерстве, вам дадут монеты. То есть, могут там 500 или 1000 голды закинуть. Ну, так, так, такой вот Brawl Stars, ребята. Можете халявные монеты получить. Ну, и здесь дальше я еще не знаю. Я еще не доходил до этого. Я буду пытаться активно играть в Brawl Stars, чтобы вам показать. Вот. Я уже когда-то получал такие награды. Давайте 15 лайков, и я показываю прямо здесь. Не буду вас как-то как, как блять как короче не буду вас заставлять скачивать этот сайт хотите друзья я оставлю ссылочку на в описании и ссылочку на мой телеграм-канал тоже в описании потому что здесь очень много чего интересного здесь даже есть стримы вот мои донаты кстати я не показываю донаты не буду полить почту сейчас я уже сюда зашел как бы вот так собственно вот я сюда выкладываю публикации, всякие вот уже 4 голоса, можете тоже проголосовать, как бы все голосования вижу, друзья, вижу своих подписчиков, вот, короче, вот так вот, друзья. Ладно, с вами был я, Леон Games. спасибо всем за просмотр, я вернулся на канал, будет скоро второй ролик, ждите, будет где-то в пятницу, он будет, в, в, выйдет, не, не забывайте, переходить в телеграм-канал, и, конечно, в тикток-аккаунт тоже, и много чего интересного, просто перейдите о канале, и вы там увидите. Ну а всем спасибо за просмотр, всем удачи, чуваки,